Во-первых, здесь у нас мат звучит, и тут же получаешь кляп. Первый раз на пять минут, потом на 15, а потом на вылет. Поэтому мы сами не мутюкаемся. И, естественно, приходящий тоже, так сказать, лишены такого счастья. Понятно, да? Все. Какие да. вопросы? Да, вроде никаких. Ясно. А с какой темой пришли? Подслушать? Просто, скажем так, Мы недавно мы посмотрели, делали, да. Да, посмотрели ваш... Еще делали, ролик посмотрели. У нас завтра будет ролик недавно. о расчеловечивании. То есть вот то, чему вас э, учат. Вы же учащий, учащиеся, правильно? Ну, можно так сказать. Ну... Но... Ну Да. Ну, у вас все совершеннолетние, да, студенты, хорошо. Вот. Если не секрет, то по, как... по какой отрасли будете учиться, учитесь? Истфак. Юриспруденция. Ирис... Угу. Хорошо. Замечательно. Ну, как бы выразиться, опираясь на историю? Опираясь на то, что вы знаете, какова перспективы экономики, экономики Российской Федерации? Я надеюсь, что вы с э, территории Российской Федерации. Точно. Да. Кто знает. Перспективы вообще есть, в принципе, хоть какие-то, если мы эту войну выигрываем. А если проигрываем, то всего государства в принципе нет. Поэтому сначала надо а потом, а потом уже думать о, о экономике. Так. Вернее, о ее развитии ну, Заранее, если разговор, бесед будет интересный, так, то она будет записана. Ладно. Угу. Вот, просто дело в том, что если не будет экономики, то перспективы страны шик. Ну, понятно. Да. Но сейчас экономика заниматься не лучшее время. М -м -м, а другого времени может и не быть. Вернее, конечно, она должна быть, это, это экономика, чтобы восстать в войну вести. Но она должна быть совершенно определенного склада, а к этому же. Более, наверное, экономика. Да. Угу. С некоторым пренебрежением к потребителю, как было в Советском Союзе. Ну, там было не то, что с каким-либо пренебрежением, там было для покупателя от возможностей. То есть могла страна в какой период начать производить компакт-диски и проигрыватели компакт-дисков, тогда это и началось. Это где-то район 1986 -го года чтобы, так сказать, вы знали информацию. Угу. Вот. Теперь знаем. На выставке ВДНХ, по крайней мере, это уже было в начале 80-х. Вот. На какое-то время такие, так сказать, граждане, не товарищи, как Яковлев этот вопрос отодвигали. Так, далее. То есть, как вы считаете, Российская Федерация в каком случае может быть независима? Вот сегодня она независима? А, ну, и пытается, не в полной мере, но она и обладает политической субъектностью. Угу. А кроме политической, какая опора, так сказать, позволяет считать... Экономическая, понятное дело, но вот эта политическая субъектность невозможна без экономической, в, в некотором роде. Верно. И поэтому вы так осторожно... Коснулись вопроса... Поэтому, говоря, не считаю, что Россия окончательно э, независимое государство. Ну, скажем, независимое, самостоятельное, потому что мы очень сильно зависим от внешнего давления экономического. То есть, мы правильно понимаем друг друга, если говорим о том, что, э, как пример, та же самая авиация, те же самые самолеты имеют комплектующие из-за границ. Ну... Большинство, да. И, Хотя этот, он, да нам, не знаю. и этот показатель говорит о том, что страна зависима, правильно? В какой-то степени, да. Вот. Ну, здесь у нас могут быть трения, потому что в какой-то степени э, совершенно, так сказать, не подходит. Так как раз э, страна не может сама себя обеспечить чем-либо, значит, в этом направлении промышленности, по промышленности, значит, в этом направлении она. Зависимо от внешних поставок. Неважно, откуда были поставки с запада или сейчас с востока. В любом случае страна получается зависима, так как не имеет самостоятельной независимой экономики. Мне кажется, в современном мире это тяжело довольно, потому что те да, как... взаимосвязаны. Ну, смотрите, сегодняшняя глобализация. Глобализация показана за, как минимум, за эти так сказать, несколько лет, ну, а более конкретно за этот год, о том, что это не аргумент совершенно. Потому что в такой ситуации, в какой сейчас Российская Федерация, нужно иметь именно свою, свою экономическую платформу. И именно поэтому... Звучал такой тезис в течение нескольких лет. Импортозамещение, импортозамещение. Ну, как в той поговорке: халва-халва, а слащ во рту не становится. То же самое с этим словом импортозамещение. Оно звучало, а по факту импортозамещение не произошло. Ну, на мой взгляд, это мое личное мнение. согласного с ним, нет? Ну, не полностью, но начало им положено, по крайней мере. Хочется верить, что какие-то шаги прогрессивно в этом направлении будет. Ну, то есть, вы продолжаете придерживаться того тезиса о том, что э, как во всем мире? Долж... Ну, я считаю, что сейчас в целом идет по всему миру тенденция к деглобализации. То есть, мне кажется, страны в целом все будут в той или иной степени отходить от зависимости внешней, ну, которая обладает какой-то субъектностью. Вот. Ну, стремиться к многополярности. Да. Вот смотрите, а у вас есть, так сказать, знакомые, там студент, которые точно будут работать на производстве? У mm -hmm. well, можно, может быть, есть? Да, yeah, сейчас... у меня есть один, на автоматизации работает, uh -huh. автоматизация производства. В Москве он в Бауманке. Uh -huh. Он хочет, он по целевому обучению, сейчас на целевом обучении находится от Газпрома. Uh -huh. Потом ты будет три года работать э на севере. Вы слышали о том, что Газпром будет повышать цены на газ для компенсации своих убытков? Вам попадалось такое? Повышать, повышать цены для компенсации убытков? Да. Типа для внутреннего рынка повышать цены? Ну да, ну... Мне пока не слышали. Раз, так сказать, с внешнего рынка была недополучена прибыль. Значит, ее надо скомпенсировать. Каким образом? На внутреннем рынке. Ну да, но я думаю, это в том числе связано с тем, что сейчас государство с них гораздо больше требует. То есть они гораздо больше платят государству в данный момент. Угу. Так, Потому я... что нефтегазовый нефтегазовой в принципе, больше сейчас налогов берется ну, в связи с ситуацией. Угу. Я сейчас покручу, так сказать, тут у нас по истории, для того, чтобы найти именно вот эту ссылку про, про Газпром. Она у нас выложена была, по-моему, в этих самых в пролетарских новостях, или как там по-другому зарегистрировалась регистрировалась, так, трансляция, где у нас так, вестник политэкономия сейчас. вот И там это упоминалось о том, что Газпрому требуются вот такие вот дела. Так вот, на сегодняшний день, как вы думаете, как можно, даже если люди не захотят, Платить. Как можно взять с них эти деньги? Какие есть варианты, какие есть приемы? Что еще раз? Деньги? Взять деньги на компенсацию убытков Газпрома. Ну, либо от сокращения издержек производства, либо от увеличения цен на внешний рынок, либо от увеличения цен на внутренний рынок. Ну, на внешний рынок увеличить цены они не смогут, потому что им У скажут... Вот, значит, Если мировые цены на сырье поднимутся, это возможно. Но это не от них зависит. Ну, скажем так, газ сейчас не повышается в цене. Вы это не видели, не слышали? Ну, Я в целом догадывался, что газ в целом стабильную цену имеет. Угу. Вот. То есть вот такая вот картинка происходит. Так, сейчас я ищу-ищу параллельно так то есть картина в принципе как бы говорит о том что финансово страна неустойчива, согласны так отчасти отчасти но ну, вы слышали о том что отчасти, хотели с этих самых с толстосумов поиметь то 250 миллиардов, то 300 миллиардов. Ну да, я думаю, имеют на не в таком большом количестве. Угу. То есть такими суммами толстосумы захотели делиться, нет? Вероятнее всего нет. Вот. но это же их стоит, если мы как бы слишком много от них будем требовать, то... Мы, возможно, лишимся монополиста на газовом рынке. Так что тебе тоже нужно тут осторожно к этому подходить. Ну, это понятно, что осторожно. Вот. Так, что делать в такой ситуации, как думаете? Пока вкладываться в маленький бизнес, мелкий. Ну, смотри, почему такой вопрос? Вот один историк, второй юрист. Как все дело раскручивать? И как-то, так сказать, опираясь на историю, что можно предложить в этой ситуации? Ну, вот пытаться да, да. раскрутить мелкий бизнес, давать ему больше шансов, вкладываться мелких промышленников для того, чтобы э, было больше конкуренции. Поэтому цены будут снижаться. Индустриальное да, да. общество строить. Цены будут снижаться. Ребята, вы что? Но ну, из-за конкуренции. Вам... Да. Рыночная экономика. Посмотрите, пожалуйста, сейчас тарифы на газ на ЖКХ снижались? Ну, да. Но сейчас связано с тем, что скорее издержки просто растут в победе ну, да. личного производителя. Так а почему? Иначе а почему... почему вы думаете, что Времена когда... Тяжелые. когда будут, так сказать, увеличиваться количество мелких? На бизнесменов, то в этом случае что-то будет по-другому. Ну, потому я... что они борются между собой. И когда они борются, тогда будет увеличиться как бы качество товара и цена будет снижаться, чтобы завоевать верность покупателя. Потому что так строится. Ребят, вот а... скажите, пожалуйста, а сколько на рынке должно быть таких конкурентов? один два игрока пять я yeah, ну зависит. не один два игрока от рынка зависит да ну любой какой-нибудь видите для примера он например платит. сколько должно быть частных так, Ипэшник? Раз... Ипэшник? Ипэшник? Да, и бешник какого раз я приведу плат... пример вот у меня в городе к примеру у меня есть несколько обувных рядом в районе магазинчиков где-то где-то около четырех пяти и каждый вот эти вот магазинчики между собой борется. Например, вот один поставит тебе цену 300 рублей отремонтировать башмак, а другой увидит в другом магазине, что этот башмак можно отремонтировать за 200 рублей. Конечно, пойдет к тому, который за 200 рублей. А тот, который за 300, он будет обязан либо снизить цену, либо поставить качество повыше обслуживания башмака. И поэтому тут же будет так зависеть. То же самое и с парикмахерскими у меня в районе. То есть, если, например, хорошая стрижка, то тогда цена будет чуть повыше. А другие, которые будут делать плохую стрижку за цену повыше, те банкротятся в результате. А те, которые будут делать как бы хорошую, хорошую стрижку и за более низкую цену, не будут больше людей ходить. Но ну, там уже условия рынка идут, конечно. Это совсем простое у меня объяснение. Там будут еще условия в том плане, ну, что, знаете, а, что всякие изменения, цены, инфляция. Ну, Но в основном, это такой базис. Есть понижение цены, есть увеличение качества, и договорить. То есть я прихожу к тебе и говорю, слушай, ну что-то за 200 как-то, наверное, загнул, давай оба по 250 делать. Все. Мы заметили, что цены на телефоны в разных, допустим, там Билайн, МТС, а по сути дела они одинаковые. Если ты идешь в Магнит Косметик и идешь там в Курадуге, любой сетевой магазин или хозяйственный магазин, частник, цены будут одинаковые, плюс-минус. Ну, конечно, тот -то за 4 рубля пойдет там, скажет, что вот там подешевле. Ну, так-то, ребят, вам не кажется, что они договариваются? Ну, не везде. Ну, к сожалению, я согласен, да, компании договариваются, даже, например, «Пятерочка» фактически, и я забыл название супермаркета, который в него входит, они же объединились, вот, например, две, два супермаркета огромных, они также договариваются с «Магнитом», я это согласен, да, такое у нас есть. Но по сути, рыночная экономика, если вдруг будет работать несколько компаний, то тогда будет снижаться как бы, самостоятельность. Ну вот как, например, обувных. Если обувные независимы сами по себе, то тогда между ними будет конкуренция. И нужно как бы государству давать э, такой как бы указ, чтобы не монополизировалось производство, не монополизировалась э, торговля. И в таком случае, в таком случае, вроде как должна система это хорошо работать. Но в случае монополизации... Вот, например, я вот исторический такой пример. В США в 19 веке, тогда Рокфеллер, когда поднимался, еще не знали слова монополии и не знали, что компании могут так разбогатеть. Они... Рокфеллер очень сильно поднялся, он скупил 80% нефтяной промышленности. Я точно цифру не скажу, но около вот того, 80-90%. В общем, он очень много скупил. И даже было такое, что он оставил огромную цену на нефть. Что вообще там были фактически... Ну, разорительный цены для многих. И правительство США решило сделать так. Просто взять и компанию разрушить, как бы, изгне. То есть они взяли просто и сделали множество мелких компаний, которые уже борются между собой до сих пор. То есть, как бы, ну, это возникли тогда первые законы о том, что монополия – это не невыгодно ни государству, ни людям простому. Это выгодно только, получается, бизнесменам. Но и то не всем бизнесменам, только тем, которые уже пришли на рынок, и которые там уже находятся. Как бы вот так. Ребят, ну, вы пример привели. А вы в магазины ходите? Так точно. Ну, да, конечно. За год как у нас цены поднялись, опустились? А за 80 продуктов? Ну, некоторые, допустим, не меняются. Так, мясо... Как... Ну, цена поднимается с каждым годом из-за инфляции? Так, а инфляция. О, маленький кроссан в пятерочке все еще стоит 7 рублей. Значит, надежда не потеряна. То есть вопрос в инфляции. Да. Милк, ты зря маскируешься. Ладно. Тебя раскрыли. я разговариваю. Вот. Вопрос не в этом. Если мы нормально разговариваем, так о чем речь? Так вот, дальше стоит. Дальше стоит вопрос все-таки. Вот вся эта теория э, рыночной экономики, вопрос э, теории конкуренции, насколько она живущая? Или это просто теория, а по факту мы видим, идя в магазин и получая квитанцию за ЖКХ, видя, что там пускай не каждый месяц, но в любом случае раз в полгода мы видим, как э, то, что мы за квартиру, стану, э, больше платим. Это ну, что? Не может до бесконечности идти, мне кажется. Рано или поздно это... Ребят, ребят, ребят, я вас разочарую, может. Ну, при этом население же должно оставаться платежеспособным. Если просто будет так а влюблять, то население что вот а вот вот не волнует. Ну, нет, это не волнует Нет, это платить не волнует именно когда не могу, не могу, что я не могу, что я не то что я не более... то что не проточный минимум хотя бы иметь какой-то. Тогда это уже действительно будет по всей экономике, не только по конкретному потребителю. Ну, вы же согласны с тем, что, что вы сейчас, Раз... то, что вы видите, угу. что цены повышаются, вы же согласны с этим? А некоторые товары, да. Вот. То есть по ЖКХ, как говорится, основные платежи ежемесячные с каждого гражданина, да. А вот картошка, как на ваш взгляд, поднялась в цене? Скорее всего, нам своих хватает. Угу. То есть ты не обращаешь время на это. Морковка как? Ну и дальше. В принципе, овощи, пожалуйста. Там тот же самый э, болгарский перец. но я понимаю, что вы, наверное, не готовите, поэтому вас это особо не касается. Вы на это внимание не обращаете. почему? Это я кажется, покупаю. Ну, и. Нет, понятно, дорожает. Морковка вот подорожала за год февраля месяца того года еще. Это было заметно. Вот тогда новости еще писали, что там про бананы. То, что бананы стоят дешевле у нас в стране, чем морковка. Uh -huh. Тут подобное было. Uh -huh. То есть, так или иначе, ты это видишь. Uh -huh. От этого не Ну, при... как бы есть, но как бы идеально ну не... Как бы не идеально оно бы не было. Ну, наша страна пытается, да, по, крайней по крайней мере. Верю. Тоже низкий брот это... поднимает все равно, как бы он низкий бы ни был. Ну, да, как, как бы понятно. стараются все равно в условиях... Такого. Ну, вы понимаете, я к чему подвожу? Я подвожу к тому, что вся, весь вопрос о конкуренции – это просто теоретические аргументы и доводы. Ну, просто стране у нас не развилась еще до да, полной меры. Ребята, вы, вы извините, страна развивается уже почти 40 лет, и вы говорите «не развилась»? Так очевидно, 90 что. Именно следует не в счет. В счет совсем ужасные времена. Это в там счет. Там как раз э, те, кто с вот чисто ли, либеральную позицию имеет, ну, они говорят, что там чистая конкуренция была. После великих потрясений, вроде там Октябрьской революции или, скажем, раз, развала Советского Союза, на определенное время, как бы люди не старались, э, это сдержать, э, не получится просто, потому что уровень жизни будет неуклонно падать все время. И на то, чтобы... Ситуация стабилизировалась, нужно уже некоторое время, это неизбежно. Неизбежно? Когда, вот что. Когда у нас происходит полная смена экономической формации, это особенно ярко проявляется. Так это проявилось буквально в 85-86-87 год. Когда в 86 году Горбачев издал указ о том, что вот теперь у нас есть предприниматели, кооператоры. То есть, в принципе, он легализовал официальные фирмы, частные фирмы. Вот. все, что в целом вот про то, что мы до этого говорили, я считаю, что вот рост цен и так далее не является основанием для того, чтобы государство как так-так или иначе свергать или вести деятельность по его разрушению. А дело не в том, Нет, что она по сути везде возникает. Дело не в том, вот что так вот растут. Дело не в том, чтобы его разрушать это государство или там еще что-то с ним делать. Дело в том, что, пожалуйста, сколько лет вот движуха он идет. Во Франции 60 лет там все борется и борется и борются. вот. Вот там вот как раз разрушение, когда на смену одной системе приходит другая система вместе с изменениями политическими, то там это А же... ничего не произошло. Где ничего не произошло? Во Франции, как и на площади Тианьмэнь в 1989 году. Ну согласен, там ничего, ничего не, не произошло. А почему там ничего не произошло? Как? Ну потому что там ничего не, произо... не произошло. То есть вы не видите вот, ни юридически, ни исторически, вы не видите причин, почему там ничего не происходит. Нет, на площади те ничего не происходит просто потому, что там ничего не происходило. Нет, площади, я не, от... не про Китай, про Францию. А, ну, про Францию очевидно, есть какие-то объективные причины. Какие? Ну там, как, как Макрон много. сказал, ему все равно все. на то, что считает народ, он будет все равно поднимать пенсионный возраст, потому что это нужно государству. И он поставил интересы государства выше, чем интересы народа. М? Не только государству не это нужно. Пенсионная не реформа? Не только и государство. Там вроде как Евросоюзу за Луну нужно, потому что там во, раньше Франция приняла Бельгия, по-моему, и Великобритания. Вот эту пенсионную реформу. И потом, когда Франция начала вводить, там народ возмутился. Это делается для того, чтобы вы дольше работали. И ну дольше да. приносили им прибыль Если мы будем вот так вот игнорировать запросы государства, то рано или поздно это перерастет в кризис определенный, который скажется уже на всем абсолютно населении. Так это ведь... это же... Но тут, скорее всего, еще знаете, что работает? Потому что продолжительность жизни же там увеличивается постепенно в Европе, и поэтому они решили ввести увеличить продолжительность, потому что это продолжительность вроде не изменялась вообще с двадцатого века еще. Вы верите в, это, в эти, не, не, в, эти жизни? в эти сказки? В нашей, в нашей жизни? В моей думе, в жизни еще произойдет много изменений. Нет, ну что, там жизнь увеличилась, там теперь до 100 лет. Рано да. или поздно все равно произойдет экономический. Нет, это не это кажется... не идет, ну, нет, смотрите, в истории Потому России не было еще ни, ни разу, мне кажется. Так, тот, же, ребята, даем всем... друг другу лет, говорить. 40, 40, даем 40 друг другу говорить. Хорошо, если если, если империя начинает говорить, значит, тоже дайте ей высказаться. Ну она высказалась, я не Нет. Ладно. Говори. Я просто вижу то, что это, по сути, обман. Увеличение жизни где на планете сейчас. А если смотреть не где-то, а вот у нас здесь, то мне ходить далеко не надо. Я вижу по тому, кто у нас, сколько у нас людей рождается, он ну, так по крупной снязь, какой это возраст. И поверьте, это даже недалеко за 60. Ну да, это факт. Ну так а какой же продолжительности жизни? Ну, продолжительность жизни так просто не повышается. Вот должны быть конкретные какие-то меры. Нет, ну, ну, ребят, ну, а то, что оно просто повышается, я понимаю, но это объявлено ну, не выявлено. Это опять же, у нас в стране Нет. это, к сожалению. Тут Нет, если бы то... исторически было, мне кажется, у нас исторически в целом ориентированности выше, чем в Европе, скажем, или на Востоке, я потому считаю. что даже в силу объективных причин это неизбежно. Ребят, если объявили, что у нас продолжительность жизни увеличилась, что сейчас кого-то друг друга обманут. Нам объявили, что у нас жизнь увеличилась, мы живем слишком долго, и государство не в состоянии нас содержать на наши, нами же деньги. А, кстати говоря, вот. а вы не думали, что у нас государство не хочет, чтобы мы дольше жили? <связать> ну как? А, ну, есть такая проблема, которую, как раз мне кажется, и решают с помощью пенсионного возраста. Особенно, мне кажется, она проявляется в странах Востока, где просто-напросто из-за роста шла пенсионеров, которые не работают и получают пенсию <связать> лет. <связать> трудоспособное население, население, оно падает, и трудоспособному населения пенсионер. приходится содержать все больше пенсионеров, которые не являются экономически активным населением. Эти пенсионеры когда-то тоже работали и на свою пенсию они вообще-то откладывали. Ну да, но конкретно в моменте и они ничего не делают, подносите. так что это... Но это же не государство это наши деньги. Они просто у государства хранятся некоторое время. И сейчас, а -а -а. они говорят, ребята, мы ну, ну как бы еще пять лет похороним, а вы. Государства... Живите как-нибудь. Государство, в принципе, гарантирует, что такие вот деньги и денежные обращения существуют. Потому что если бы не государство, то бы просто, ну, до да, анархизма у нас здесь был здесь. Общины какие-то вот, разрозненные. Вот смотрите, чего вы упускаете. Вы когда вот до студенческого возраста вы э, зарабатывали? Да. Каким образом? В каком Уборщиком возрасте? Работал, подрабатывал на администрацию, деревья садил, Значит, В каком возрасте? Землю копал. Где-то было 15 лет примерно. До 15 да. лет ты что-то производил, делал? В плане. Ну в прямом плане, то есть ты чем нибудь зарабатывал? Ну до 15 лет нет. Значит, претензии в отношении пенсионеров точно такие же, как претензии сейчас высказал и я тебе о том что ты до 15 лет ничего не зарабатывал понятно не понял все равно что он не зарабатывал до 15 лет но ну, ты сейчас обвинил пенсионеров о том что они ничего не но делают да. ну Дело ты, в том, что ты не, подожди не пока. не надо перебивать не надо вклиниваться аккуратно беседуем Хорошо. раз, раз э, с его стороны такой аргумент значит и контраргумент ему же о том что он до 15 лет тоже ничего не делал как ну, не обкидывал этот аргумент. Он вырос рано или поздно, и он бы стал работником и, и ну, какую бы там функцию исполнял экономическую, это не Хорошо. Это получается, что ребенок, он же рано или поздно вырастет, и в интересах государства отправить uh -huh. его... Как бы, в да, что и мешает людям эксплуатировать ребенка? Ну, сейчас, в данный момент, трудовой законодательство, как минимум... Да какой трудовое законодательство? А вы думаете, работает? что оно не работает? Нет. Шторман. не Шторман. Работает, не Шторман. Нет, на их не видел еще ни разу Шторман, империя правильно как раз задавала вопрос Про пенсионеров Абсолютно правильно Потому что вы их э, Благодаря своей, так сказать, школе Благодаря своему там учебному заведению Где вам внушили, что пенсионеры Ничего не делают э, У вас именно тезис в голове сформировался Нет, я, это грубо, конечно, интерпретация Но, но к сожалению, так Но, ну, извините, именно так вы сейчас произносили оба Именно да. это говорит о том, что именно так вас учат относиться но ну, мягко выражаясь, к старшему Нет, поколению да. а, их, а, их, а их опыт и заслуги вам пофигу Но я Ух. вам скажу очень просто Я производственник Я вижу, что, как пример образно выражаясь, Один главного технолога Если раньше в отделе главного технолога на каждый цех был ведущий технолог, то на сегодняшний день на, только на три цеха есть ведущие технологи. Это почему так? Во-первых, молодые люди, закончив учебные заведения, не идут э, по специальности. Это, во-первых. Во-вторых, э, людей, которые могут их обучить, пока еще достаточное количество, но их становится все меньше, и учитывая, так сказать, нежелание работать по специальности, а фактически это можно достаточно грубо назвать, что они делают, раз они ничего не делают, вот, то стоит вопрос. Дальше я вывожу уже на первоначальный вопрос о том, что и как с Российской Федерацией, перспективы каковы. Можно сделать вывод о том, что раз нет, так сказать, перспектива развития промышленности ввиду отсутствия вот такого направления кадров. Вот все будет тормозиться, ведь, скажем, структурное подразделение, в котором нет тех бюро, ну нет там технологов. Тех бюро в помещении есть, но оно закрыто и технологов нет. Вот в этой ситуации фактически получается цех встает. потому что нет связующего звена и все, ребята, приехали другие с других цехов не могут компенсировать поэтому в этой ситуации получается так что э, пенсионеры, которого они выгоняли до этого 70-летнюю бабушку они через полгода вынуждены были вернуть э, но тогда когда ее выгоняли были три технолога молодых в этой так сказать команде а когда ее вернули рядом нет ни одного молодого технолога и, и спрашивается э, э, так сказать 70-летняя бабушка Должна за троих, за четверых вкалывать. Спрашивается, пока она сидит, работает. Вы говорите о том, что пенсионеры ничего не делают. Я вам привожу пример, что они делают. Но дело в том, что встает вопрос. Бабушки не будет там через год, через пять, через десять. Вот у меня пример в декабре месяце рабочий, можно сказать, последний из той когорты рабочий. Последний месяц работал в декабре, можно выразиться даже так, в последних числах, это в начале декабря, у него, ему выстукнуло 80 лет. Он достаточно бодро так сказать, ходил на работу, на второй этаж поднимался там по заводским этим высоким пролетом. Вот. Он решал так сказать, вопрос, он делал свое дело, он рабочий. Вот. Но вместо него, кто остались, они не тянут тот объем и те работы, которые он выполнял. Перспектива у страны какая в этом случае? Если посмотреть вот это вот все в других направлениях. Ведь как пример, опять же, если при советской власти могли освоить и производить свою авиационную технику, то есть свои самолеты, делали и гражданские, и одновременно на этом же предприятии делали и военные. Вот справлялись с этими задачами, то начиная, собственно говоря, где-то, ну, можно сказать, с 90-го года, там, 92-го года, это уже не столь важно, свою авиационную промышленность просто-напросто убили решением сверху, сверху, вот, опираясь на рыночный тезис о том, что... Вот конкуренция одновременно с этим, кстати, проталкивали демпинговые цены на много на какие товары, в том числе, в общем-то, и на авиацию. Всячески поддерживали, чтобы переходила э, Российская Федерация на иностранную авиатехнику. Вот перешли. Результат. Понимаете, я к чему вот подвожу? Да. Вопрос Понимаем. о независимости страны летит в тартарары. И кадров решать этот вопрос нет. То есть перспектива вот такая вот. Киевский да, мы не знаем, киевские будущее а мы не умеем читать. Якобы как вот на этом хочу, пожалуй, закончить свой пассаж, потому mm -hmm. что нам с Черным бароном надо идти. Практически в России будущего. Ну, давайте, вперед. Покидова. Всего хорошего. Взаимно. Вам хорошего и. дня. Завтра.